Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре довольно-таки свежий сайт для заработка в интернете под названием InPool, где каждому участнику за регистрацию дается бонус 100 долларов на депозит. Можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. Имеется у нас 4 тарифных плана, где можно получать прибыль от 108% до 150% в день. Преимущество данного сайта то, что тут начисления либо каждую минуту, либо каждый час. В принципе это можно все увидеть на главной странице, но мы это с вами конкретно все разберем, так как ссылку на данный сайт я оставлю в описании под видео. Партнерская программа 3 уровня, 5, 2 и 1%. Работает данный проект 3 дня, можно сказать он такой очень свежий. Я уже открыл депозит и получил уже первую выплату 325 рублей. Я не успел это запечатлить, но, естественно, я это сделаю в следующем ролике на данный проект. Как вы видите, 321 рубль мне капнуло комментарий проект inpool.org. Давайте пробежимся немножко по главной. Можно увидеть последние выплаты, последние депозиты. Участники инвестируют кто сколько может. Так, старт был 29 числа, почти полторы тысячи участников, выплачено 700 тысяч, инвестировано 1 800 000, но в принципе почти 2 миллиона уже зарядили ребята в данный проект, сделали несколько кругов и в принципе продолжают зарабатывать. Тут имеется большое количество платежных систем, банковские карты, криптовалюта и так далее, в принципе можно вообще зарабатывать не без проблем не парить. Какой кошелек у вас есть, любой подойдет. Так, ну давайте разберем тарифные планы. Расскажу я вам по ним, как и что они себя представляют. Первый тариф 108% в день. Начисление каждые 60 минут. Минимальный вклад 1 доллар, либо 60 рублей. Я рассматриваю только этот вариант, потому что криптовалютой я не пользуюсь. Второй тарифный план плюс 160% в день. Начисление каждые 30 минут. Минимальный депозит 100 долларов, максимальный тысяч рублей. Третий тарифный план, 125% в день. Минимальная сумма инвестиций 200 долларов, максимальная 15000. И самый такой шикарный тариф, это 150% за один день, где прибыль у вас каждую минуту. Вы можете каждую минуту выводить денежные средства с данного проекта. Но минимальная сумма тут уже 300 долларов, либо 25 тысяч рублей. Есть преимущества у данного проекта, так как тут имеется страхование вкладов. Если вам это интересно, вы можете зайти на эту страничку и почитать, и ознакомиться об этой такой очень интересной услуге. Что сказать про администратора данного проекта? Администрация тут у нас очень опытная. В принципе, всегда работает и показывает хороший результат своих проектов. И все всегда зарабатывали у данного админа. Вот так вот у нас выглядит личный кабинет. У меня есть 27 на балансе. 325 рублей я вывел. Инвестировано показывает в долларах 12 долларов. Ну, давайте зайдем в список моих депозитов. Так, это не то, простите. Список моих депозитов. Опускаемся вниз и видим, то что у меня работает бонусный депозит 100 долларов. Как я вам и говорил в начале ролика, что каждый участник получает 100 долларов за регистрацию. Дальше у меня открыт депозит на 1000 рублей. Будет всего лишь 24 начисления, потому что у него срок работы 1 день. 7 начислений у меня уже было и прибыль составила 315 рублей. И также депозит мой продолжает свою работу. Когда будете выводить денежные средства, обязательно укажите свои платежные реквизиты. Вот она моя заявка на выплату, выплачена успешно, я вам показывал уже на своем кошельке. Также у нас присутствуют очень красивые баннера, где можно их разместить, пригласить партнеров. В принципе, как я вам до этого и говорил, что за каждого активного партнера вы получаете к своему же депозиту бонусному 10 долларов за каждого активного партнера. Пригласили 10 активных людей, которые, не знаю, вложили там даже хотя бы по 60 рублей. У вас стало тут не 100 долларов, а 200 Сразу же обращу внимание на то, то, что, возможно, стоит заглушка на выплату бонусных средств. Вы не получите 100 долларов, вы получите просто какой-то определенный процент. Он будет капать вам каждый день. И чтобы его выводить, вам в любом случае нужно будет иметь один активный вклад. Либо 60 рублей инвестировать, либо 1 доллар, либо какую-то криптовалюту. Ну, это не я вам говорю, это прописано в самом сайте можно почитать вот тут вот вопросы и ответы. Если вы все почитаете, вы это обязательно найдете. Также можете задать вопрос администрации, вам помогут, ответят, если у вас будут какие-то сложности. Ну, я думаю, у вас никаких сложностей с данным сайтом не будет. Все, что я мог, я все рассказал. Если вам, конечно, понравился видеоролик и вы все поняли, вы можете поставить лайк, подписаться на канал и ждать следующий обзор данного проекта. С новой выплатой и с новой инвестицией. Ну, если вам что-то не понравилось, то уж простите, как у меня получилось. Я старался для вас, чтобы было все понятно и с любой расстановкой. Всего доброго. До скорых встреч.